всем привет на моем канале сегодня буду украшать детский тортик и окрашивать белковый крем с помощью кисточки и красителя кому интересно оставайтесь со мной у меня уже заготовка готова здесь у меня медовик и крем-пломбир достаю торт из кольца диаметр тортика у меня 23 сантиметра Ссылочки на рецепт приготовления крема пломбир и медовых коржей я оставлю под видео в описании. Украшать торт я буду белковым кремом. Он у меня уже готов на 4 белка. Я его завариваю ручным миксером на водяной бане. Очень простой рецепт. Отличная альтернатива белково-заварному крему. Поэтому переходите по ссылке под видео в описании и смотрите, как его готовить. Для начала покрываю торт черновым слоем. И сейчас основной фон у меня будет белый. Затем я буду его окрашивать кремом. Сразу окрашивать не буду. Покрыла торт кремом. Я его не выравнивала, мне это не нужно. И сейчас покажу способ, как можно окрасить белковый крем с помощью кисточки. Я буду использовать гелевый краситель российский ТОП ДЕКОР. Наношу капельки. И, макая кисточку, делать вот такие мазки. Я буду использовать два цвета, поэтому возьму такой зеленый бирюзовый и чуть-чуть в некоторых местах, потому что он довольно яркий и прохожусь шпателем. Теперь с помощью шпателя я придам такую текстуру Похлопывающими движениями будут такие пики торчать небольшие. Вот что получилось. Сегодня нашему младшему сыну исполняется 5 лет. Пятерочка у меня из мастики. Я еще не решила, в какой цвет ее покрасить. топер у меня из Вафельной бумаги, то есть, съедобная вафельная картинка. И на мастичной основе. То есть, я вырезала картинку, потом подготавливала, раскатывала мастику, вставляла шпажку и врезала уже по картинке. Наклеила на декор гель и вот такая получается красота. То есть у меня будут сверху стоять топеры. Пятерочку я решила покрыть золотистым кандурином и я ее установлю спереди торта. Мастичные детали хорошо крепятся на белковый крем. Они не падают, не съезжают. Ну и, соответственно, дополнительно никаких ингредиентов не нужно для того, чтобы наклеить. Дальше устанавливаю героев. С помощью кусачки я регулировать буду высоту шпажки. У меня есть немного заготовленного безе, это я готовила в прошлом видео. В прошлом видео я делала именно э, безе на палочке с символами супергероев. Если интересно, ссылочка у вас сейчас появится на экране, переходите, смотрите, там в принципе в эту тему для кэнди-бара тоже очень подойдет. Вот такой получился в итоге торт на день рождения сына. Диаметр его 24 сантиметра в итоге получился. Высота 8 сантиметров. Вес 2,200. Кому идея видео понравилась, была полезна, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.